активно востребованы в строительстве, в сфере ЖКХ, в сельском хозяйстве, в промышленности. Но такое разнообразие сфер применения ставит перед заказчиком непростые вопросы. Как правильно выбрать генератор, как сделать это не в ущерб своим финансовым интересам? Этот вопрос мы адресовали нашему эксперту, заместителю директора компании Energy Motors Алексею Белоцерковцу. Алексей, Ваша компания представляет в Беларуси интересы компании MobilStorm ведущего немецкого производителя дизель -генератора. В чем особенности и преимущества этой техники? Особенности и преимущества дизельгенераторов Mobile MobilStrom это конечно же качество. В первую очередь генераторы производятся в Германии. Это отличный шумоизоляционный кожух. Это надежный двигатель. Что такое генератор? Это вообще агрегат состоящий из двигателя внутреннего сгорания с присоединенного к нему выдающего электрический ток. Когда, все эти агрегаторы, когда этот агрегат работает надежно, потребителю очень удобно и комфортно производить свои необходимые работы. Обрешуйте, пожалуйста, круг ваших клиентов в Беларуси. Клиентами в Беларуси у нас являются, конечно же, в первую очередь строительные организации. При закладке новых домов не всегда имеется возможность подвести в срок электричество, активно пользуется именно на первоначальном этапе. Не хватает также лимита выделенного электричества для строительства строительным компаниям. Зимой это прогрев бетона. Также в каких-то аварийных случаях, когда не всегда возможно в кратчайшие сроки решить проблему с энергосбережением. Помимо этого активно используются корпоративах, свадьбах, каких-то развлекательных мероприятиях, где нет возможности своевременно и в полной мере обеспечить электричеством данное предприятие. Скажите, какие объекты вы спасли в последнее время, ну, в буквальном смысле этого слова? В буквальном смысле? Ну, мы не раз спасали уже и склады с мороженой рыбой, причем на довольно крупные суммы. Совсем недавно была небольшая авария на Минском часовом заводе, куда мы поставили три крупных дизель генератора, то есть мощностью и более 200 киловатт каждый. Скажите, с финансовой точки зрения, какая разница между покупкой генератора и его арендой? Покупка генератора это, конечно же, очень грамотное вложение, если есть необходимость использовать его постоянно. Но аренда это кратковременный выход из ситуации Сложившейся неприятной с обрывом электросетей Какой-то кратковременной нехватки электроэнергии Гораздо проще человеку взять его в аренду Либо организации Это выйдет гораздо дешевле Скажите, а аренда как тест-драйв? То есть испытать технику, потом приобрести необходимую Такое Конечно, практику... да. Человек, прежде чем подобрать себе генератор может, либо это по марке, либо это по мощности, насколько ему это будет удобно и комфортно. Перед этим перед заказом он может взять также в аренду генератор любой интересующий его мощности, опробовать его, чтобы понять, что ему действительно надо. Нередко возникает вопрос, как правильно подобрать двигатель для той или иной стройплощадки. К примеру, требуется мощность 20-25 киловатт. Необходимо учитывать такое понятие, как пусковые токи киловатт у электродвигателя пусковой ток увеличивается минимум в три раза то есть естественно надо умножить эту мощность как минимум в три раза это получится у нас 60-75 киловатт также такие агрегаты как компрессор это у них пусковые токи увеличиваются до 9 раз то есть нельзя брать компрессор 5 киловаттный и 5 киловаттный генератор Умножайте как минимум 10, также нажать в три раза. Я думаю, что здесь возникает. Еще один вопрос о технической поддержке для клиента. оказываете ли вы ее? Конечно, техническая поддержка, она у нас круглосуточная. Помимо самой поддержки часто люди используют, просят генераторы с обслуживанием. Это когда нуждаются в заправке данных электростанций, не имея возможности сделать это сами. Для этого мы не используем как конкурента канистры или еще что-либо. Для этого используется специальный автомобиль с топливораздаточным шлангом. Заправка производится при необходимости круглосуточно. Также какой-то сервис необходимый. Определите современные стандарты качества обслуживания генераторов на белорусском рынке. С этим, конечно же, у нас, скажем так, с обслуживанием крупных дизельных генераторов, у нас нет никакой специализированной станции для этого. Так как мы имеем свою довольно-таки крупную станцию технического обслуживания, пока мы, наверное, единственные, кто может их обслуживать. Имеем запасные части к европейским дизель Не все, конечно же, есть в наличии, но, тем не менее, необходимый ремонт сделать состояние Всегда. Сколько времени занимает доставка мобильного генератора на стройплощадку? Если мы будем говорить о производстве, как Германия, то это занимает в пределах от одного месяца до полутора. А при условии аренды? При условии аренды, если человек заказывает, ему все-таки необходимо в данный момент электричество, конечно же, ему дается на тот период времени льготная цена на арендованную им технику, пока не придет его конкретный генератор. А сколько у вас сейчас в парке генераторов мобильных? Их более 20 единиц в наличии. И этого достаточно для Минска, либо вы планируете расширять? Нет, конечно же, мы расширяемся постоянно, мы изучаем спрос, э, приобретаем постоянно наиболее востребованные генераторы. Э, скажем так, ХИТ э, это 100 киловатт э, Самый востребованный генератор, конечно же, в нашей республике. Ну что ж, тогда удачи вам. Спасибо большое.